Поэтому максимально возможный уровень совокупных алиментов не может быть больше полутора прожиточных минимумов. Мы это доказали и математически, и на реальных данных. Вот. Предлагаемое решение, если эту оценку ввести законодательно, то есть если ввести верхнюю границу, поменяв статьи 81, 83, 86, 85 и 119, то, во-первых, это снизит количество разводов, родитель плачущих элементов, сможет самостоятельно содержать своего ребенка, а не делегировать эту обязанность другому родителю снизит количество нецелевых расходов алиментов, снизит алиментный долг. В-четвертых, это усилит гарантии детей на получение полноценного содержания. Общественное движение «Семейный фронт» на основе озвученных в презентации принципов разработала и разместила первую народную петицию, которая за первые несколько месяцев голосования набрала около 8 тысяч голосов «За» и попала в топ-10 инициатив на ресурсе РОИ. И о ней даже написал «Garant.ru». То есть эта новость она действительно людей интересует. Спасибо, Спасибо, Евгений Олегович. Да, обязательно распечатаем вашу презентацию. Могу вам сразу сказать: нужен верхний предел. И более того, твердая денежная сумма. Не случайно и пленум Верховного суда давал такого рода как бы разъяснения очень серьезные относительно правда случаев, когда в твердой денежной сумме и так далее. То есть, по большому счету, должно бы быть как бы общая норма. И, э, да. и доли, доли как вторичная, то есть не менее этого, не более того, а доля, два, допустим, вот так, как сейчас есть, одна треть и тому подобное. Нужен верхний предел абсолютно, Совершенно с вами верно. согласна. Спасибо. Потому что злоупотребление и спекуляции в этом отношении тоже есть. Пять да. секунд. Я бы хотел, чтобы вы ознакомились с прототипом законопроекта, который выслан на ваше имя. Ну, постараемся, не, не могу гарантировать, что сейчас мы его э, посмотрим, но я вам гарантирую, что мы отдадим э, в нашу э, экспертную группу родительских и иных общественно экспертного совета и нашим ученым, чтобы они посмотрели сначала они, потому что я сейчас просто физически, скажу откровенно, не успею. Но мы в научно-экспертном совете предварительно посмотрим, а дальше уже мы вам сообщим. Хорошо? Спасибо, спасибо Евгений да, Олегович. Спасибо.